Друзья, это уже третий выпуск марафона новогодних рецептов и я вам напоминаю, что я вам хочу показать целых 50 рецептов, из которых вы найдете для себя наверняка что-то интересное на Новый год. И прошу, помогайте мне распространять мои видео, ставить лайки, писать комментарии, а если вы не подписаны, то возьмите и подпишитесь. И тогда я точно успею показать 50 рецептов. До Нового года! Зефир. Манюнь. Что такое? Да. Что? Зрителям привет передавай. Да? Ты уже передал? Самый простой рецепт этого салата. Свекла, майонез и чеснок. Можно его улучшить. Например, добавить еще зелени. Во-первых, это будет красивая подача. Зефирушка, не отвлекай. Это будет красивее подача, ну и вкуснее, конечно. Но есть еще один вариант с добавлением грецкого ореха. Вот как раз этот вариант для меня является классический. Свекла, грецкий орех, чеснок, майонез и сверху еще зеленью посыпать. Но я хочу сегодня уйти еще дальше. Ну, Во-первых, я первый раз в жизни приготовил запек предварительно свеклу говорят в комментариях мне написали что это самый лучший вариант кстати вот по поводу свеклы я вот смотрю э, вареная обычная свекла с нее вытекает сок во первых он вытекает еще уже начинает вытекать в кастрюле а потом еще когда работаешь со свеклой сок течет а здесь вот трешь ну вообще сока нет но ну, это интересно Сейчас добавим чеснок, вот так всегда соседские собаки начинают гавкать, гулять идти, мои с ума сходят. Вот когда я варил свеклу, я ее даже вот в воде прям всегда досаливал. А здесь запекал без соли, поэтому салат надо будет подсолить. Ну и главный ингредиент, который я хочу сегодня добавить, чтобы сделать вкус богаче, поднять его очень сильно и наверняка удивить гостей, они когда попробуют, они скажут Вау! Ну, я вам серьезно говорю. Фисташка. Обычная фисташка. Та, которую мы покупаем к пиву. Соленая, сушеная, готовая. Сейчас мы ее почистим. Столько, сколько нам надо. Я когда первый раз готовил, я просто кайфанул от того, как пахнет фисташка, когда вот ее много, концентрированная, потому что сейчас я ее буду перетирать в ступке, и вот в этот момент аромат просто потрясающий, и мне даже захотелось в дальнейшем использовать ее как, как приправу э, зефир, в дальнейшем использовать ее как приправу я даже представил, что реально вот можно добавить в плов. Легко. Как-нибудь приготовим. Сколько добавлять фисташки, на какой объем салата, я вам не скажу. Тут мне, мне показалось, когда я готовил первый раз, что вот как вот как маслом кашу не испортишь, так же и здесь. Если добавить чуть больше, не страшно. Надо, чтобы она чувствовалась. Если у вас нет ступки, вам надо ее купить. Ой, вот, вот, вот, пошел, пошел. Когда вот ступки начинаешь перетирать, оно все-таки немножко начинает нагреваться как-то там. И начинает эфирные масла вот эти, как она пахнет. Это просто чудесно, ребят. Как приправа, фисташка, теперь вообще мой продукт номер один, наверное. Вот даже вот на таком расстоянии ее очень хорошо слышно. Да что вам рассказывать, вы когда попробуете, и потом будете всегда так готовить. Не обязательно, я даже, наверное, больше скажу, вот если вы захотите, нет и у вас тупки, вы захотите в блендере перемешать, не бейте ее мелко В песок не надо будет не то все-таки лучше будет когда будут кусочки чтобы она вот когда кушаешь салат чтобы она вот ощущалась так ну что посолили майонез майонеза немного пару парочку две штучки Ah, чайных ложки ну собственно все подать можно как вы любите в принципе вот как вы привыкли в салатнице но я бы вам рекомендовал до нового года еще время есть успеть закупиться вот такими формами можно будет, вот сейчас даже давайте продемонстрируем, самую маленькую возьмем. Ну или подайте в стакане, как я учил вас, с кумбрией под шубой. Вариантов множество, фантазируйте. И не забывайте подписываться, чтобы я успел вам показать 50 новогодних рецептов.